В этом видео хочется поднять вопрос о государственном флаге Российской Федерации, который сегодня используется в нашей стране и является символом российского государства в соответствии с законом. Знакомый всем российский триколор, который высоко поднят над зданиями органов государственной власти, судами, военными кораблями, уже не раз использовался в истории России. Впервые этот флаг был утвержден указан Петра I в 1705 году, как флаг, предназначенный для обозначения торговых судов. Так было положено начало использования бело-сине-красного флага в России, который впоследствии был смещен. Особая популярность в царской России приобрел имперский флаг с так называемыми гербовыми цветами. Речь идет о черно-желто-белом флаге Российской империи, который с 1858 по 1896 годы был поднят над правительственными зданиями. При этом во второй половине 19 века Николай II признал бело-сине-красный флаг национальным. Он стал использоваться жителями царской России наряду с имперским флагом вплоть до Февральской революции. После февраля 1917 года глава Временного правительства Александр Керинский изменил символы государства, упразднив имперский флаг Российской империи, после чего в стране стал использоваться только известный триколор. После Октябрьской революции большевики решили сменить бело-синий-красный флаг, установив свой атрибут советской власти. 13 апреля 1918 года в ЦИК принял постановление, согласно которому был установлен новый государственный флаг РСФСР. На этом история с использованием триколора еще не заканчивается. Во время Великой Отечественной войны генерал Красной Армии Андрей Уасов предательски перешел на сторону нацистской Германии в 1942 году когда его доставили к руководству вермахта после ареста. Ласов согласился сотрудничать с Третьим Рейхом. Гиммлер решил воспользоваться качествами его личности, создав Российскую освободительную армию, которая занималась антисоветской пропагандой среди советского населения, вербуя в свои ряды солдат Красной армии, которые решили бороться против большевиков. В качестве боевого знамени Роа использовался тот самый флаг с бело-сине-красными цветами, который сегодня развивается над Кремлем и является официальным символом Российской Федерации. Из истории нашей страны известно, что Андрей Ласов и все руководители Российской Освободительной Армии были признаны предателями и казнены в 1946 году а вся атрибутика предательской армии была признана нацистской и запрещена. Сюда же вошел и тот самый трехцветный флаг. Несмотря на темную историю российского триколора, он официально был утвержден указом президента России Бориса Ельтина в 1994 году. Немного позднее был принят Закон о государственном флаге Российской Федерации Который окончательно закрепил триколор в качестве российского флага Есть даже те, кто сегодня не согласен с тем, что российский триколор должен быть государственным флагом России Депутат государственной дубы Владимир Жириновский выступает за возвращение имперского флага В качестве официального символа нашего государства Считая, что он соединяет три исторические эпохи страны. Вот тот имперский красивый флаг, под которым Россия достигла верховенства. Высшее могущество страны. Черно-желто-белый. Так высказался председатель ЛДПР. Спасибо за просмотр.